Всем привет! Пора немного отойти от всякой конспирологии и крепоты и просто обсудить какие-то любопытные штуки из мира SCP. Большинство организаций из этой вселенной уже разобраны на этом канале, и я даже сделал плейлист с ними. Но остались еще некоторые из не слишком популярных, но довольно недооцененных. Одна из таких недооцененных организаций это университет Алексильва. Вернее, недооценен в основном среди русскоязычного сообщества, потому что на русский язык не переведена даже главная страна этого хаба, хотя к нему относятся аж 14 SCP объектов и три десятка рассказов, что не так уж и мало. В мультивселенной SCP есть очень много параллельных миров. И в одном из них античный мир с Древним Римом, греческими полисами и прочим, успешно отбился от варваров и продолжил свое существование до наших дней. Об этом мире практически ничего не известно. Кроме того, что развитие в нем пошло по совершенно иному пути. Римская империя завоевала почти всю планету, а сама цивилизация там научилась успешно совмещать мифические вещи с современными технологиями. Все это стало Возможно благодаря сложным философским концепциям, которые придумали тамошние мыслители, а также устройствам, понижающим плотность самой реальности в юмах. Эти устройства превращают жизнь в том мире в подобие древнего мифа. Кто не знает о юмах, плотности реальности и их роли в мире SCP, оставлю в описании ссылку на ролик на эту тему. При помощи таких устройств местные жители делают предметы, нарушающие законы физики, порталы в другие миры, и просто создают самые различные причудливые вещи. Явления. В мире университета построено во многом топическое общество невиданного процветания. Процветание, разумеется, для всех свободных граждан. Однако есть и темная страна. В нем сохранилось рабство в самом диком виде. Люди, имеющие свободу, всю жизнь проводят в философии и искусстве, в то время как несвободные живут в статусе практически говорящих вещей. Но главное, что в этом мире есть, это, собственно, университет Алексильва, который построен в городе Римской империи, находящимся в Северной Америке. Университет добился в своих исследованиях значительных успехов в том, чтобы изучать соседние параллельные миры. И одним из таких миров оказался наш мир. Ну, в смысле, тот наш мир, где существует фонд SCP. Ну, то есть, один из тех миров, где есть фонд SCP. Люди из университета вообще могут легко проникать в любые миры. Для них это будничная ежедневная рутина. При этом они защитили свой мир так хорошо, что никто не может извне попасть в него. Из-за этого о их мире Практически ничего не известно. Впервые о нем фонд узнал, когда его агенты обнаружили в разных животных микрочипы с надписью университета Алексильва. Технологии этих микрочипов сильно отличались от всех известных, поэтому находка была признана аномальной и обозначена как SCP-877. Да, первая тысяча, а самая каноничная. Микрочипы эти полностью управляли пораженными ими зверьми, заставляя их ставить такие же микрочипы другим животным, а позже даже или Людям. Также эти чипы передавали на радиочастотах большие массивы данных, благодаря чему агенты фонда их нашли. Фонд SCP начал сканировать частоты, на которых эти чипы вещали, и быстро обнаружил множество источников радиовещания на этой частоте. В места источника сигнала были отправлены разные мок-SCP. В одном из них, в безлюдном лесу, был найден брошенный кем-то деревянный ящик. В этом ящике лежал предмет, обозначенный фондом как SCP-961. Но главное, что в ящике, кроме аномального предмета, была еще и документация. На языке, похожем на смесь латыни, греческого языка и индейцев, где упоминается некая служба доставки под названием Консорциум Фиртранс. Это был первый случай, когда агентам фонда удалось перехватить предметы и документы, связанные с организацией консорциума, который, как выяснилось, представляет собой что-то вроде курьерской службы университета, которая путешествует между мирами и перевозит различные предметы и документы. Из-за одного диковинного мира в другой. Чаще всего по заказу самого университета. Курьеры консорциума похоже не слишком жалуют наш мир и рассматривают его только как опасный перевалочный пункт. Умело перемещаясь между разными измерениями большими и малыми, они чаще всего остаются необнаруженными и незамеченными. Однако в нашем мире столкнулись с оперативниками SCP и встречая их, они сразу же бегут, бросая свои ценные грузы и прячась в ближайшем доступном параллельном мире. На самом деле не чего другого ему и не остается. Ведь для того, чтобы ловить этих курьеров, фонд SCP создал специальную отдельную МОГ под названием РО-1, Профессора, про который есть небольшая серия рассказов, состоящая из восьми историй. Это хорошо вооруженный и экипированный МОГ имеет все, чтобы обнаружить курьера и отобрать его ценный груз. И это далеко не единственная опасность, которая ждет курьеров консорциума в нашем мире. За курьерами фитранцы охотятся не только МОГ фонда, но и другие организации, например, когда агенты фонда SCP захватили конспиративную квартиру Длани Змея, они обнаружили в ней аномальный череп, обозначенный как SCP-1083, который позволяет вступать любому желающему в контакт с полубожественной сущностью, живущей вне времени и пространства, и начать с ней философский спор. При этом спор может длиться субъективно для человека месяцами, но в реальном мире не пройдет и пара секунд. Данный артефакт был сопровожден документацией, которая свидетельствовала о том, что изделие, было изготовлено для университета Алексильва и, по всей видимости, доставлялось фитранцам из какого-то другого мира через наш. Похоже, что курьеры консорциума столкнулись с людьми, состоящими в длане змея, которые также решили просто отобрать интересующий их предмет. В объекте SCP-1081 есть интересный намек, что направление доставки через наш мир считается самым проблемным, потому что консорциум теряет в нем множество грузов именно в нашем мире, причем не только при столкновениях с фондом scp дланью змея но и со многими другими организациями вот scp 1043 вообще был захвачен сообществом аномальных художников твп почти все объекты связанные с университетом представляют собой потерянные консорциумом грузы. так что в нашем мире у этой организации дела идут действительно очень плохо и она пытается это исправить связываясь с представителями того же твп или разными отдельными людьми однако выбирает адресатов довольно нелогично связываясь с разными философами и художниками видимо предполагается что именно они должны управлять этим миром однако это очевидно не приносит успеха и тогда консорциум решает начать против нашего мира боевые действия и в качестве наказания отправляет несколько мутантов созданных из волков которые впрочем довольно легко уничтожаются агентами фонда SCP. примечательно что основной целью этих волков являются работники почты а все это мероприятие имеет целью уничтожения местной службы доставки из чего можно сделать два вывода что в мире университета доставки довольно слабое оружие, раз волк-мутант является чем-то вроде неотвратимого наказания. А кроме того, служба доставки имеет крайне высокое значение и статус, раз атаки были в первую очередь направлены на них. После неудачного военного вторжения университет попытался начать действовать иначе и смог каким-то образом подключиться к интернету нашего мира, где создал сайт Алексильва Юниверсити. На этом сайте он выложил несколько своих образовательных курсов, причем по их содержанию стало понятно, что университет начал сотрудничать с одной из организаций мира SCP под названием Anderson Robotics, так как почти все эти курсы были про роботов и искусственный интеллект. В рассказах есть еще упоминание о том, что хитрый изобретатель аномальных роботов стал первым из нашего мира, кто смог наладить общение с университетом. Также из этого курса видно, что сам университет пытался наладить контакт с TWPM-KID, а также лаборатории Прометея. Именно эти организации, по мнению университета, являются самыми важными и влиятельными в нашем мире. Последний на сегодня отобранный фондом SCP у межпространственных курьеров предмет это боевой киборг-мутант на основе птицы Додо, стреляющий лазерами, предназначенный для гладиаторских боев. Видно, что культурный обмен прошел хорошо. Короче говоря, в мире SCP время от времени появляются курьеры из параллельного мира, которые перевозят через него всякую аномальную дичь. Но погодите-ка, как же без поехавшей конспирологии? Оказывается, есть довольно немало людей, которые поддерживают те Теорию о том что миром управляет скрытая римская империя через огромную сеть тайных агентов к сожалению эта конспирологическая теория состоит из множества не связанных между собой фактов и по сути даже не имеет единой концепции на странице одного из ее сторонников я нашел три видео которые по заявлению автора отлично объясняют и доказывают эту теорию о том что скрытая римская империя все еще правит миром но как мы видим все эти три видео были удалены с ютуба а значит в них не было ничего интересного ведь это именно та причина, по которой видео удаляются с ютуба. Всем пока!